Природа, окружающий нас мир. Дождь, снег, ветер и молнии. Все это вы и привыкли видеть за окном и ощущать огненный смерч или огненный торнадо. Это крайне редкое природное явление. Для формирования такого смерча необходимо наличие несколько близко расположенных друг другу сильных очагов пожара, а также очень сильный встречный ветер. Воздух над источниками огня сильно нагревается, становится легче и соответственно поднимается вверх. Потоки воздуха начинают закручиваться, образуется смерч. Снизу захватывается холодный воздух, обогащенный кислородом. Скорость вращения воздуха внутри огненного торнадо достигает невероятных показателей, выше 400 км в час, а температура доходит до 1000 градусов Цельсия. При такой температуре можно плавить некоторые металлы. Главная опасность огненного торнадо заключается в том, что он не прекратится, пока не спалит все на своем пути. В истории было несколько случаев, когда огненные торнадо заканчивались трагедиями. Вулканические молнии или грязевые грозы. Они возникают при извержении вулканов, когда дымовой столб из грязи и пыли, несущий в себе потенциал электрических зарядов, взаимодействует со слоями атмосфер. Зрелище очень красивое, но выглядит жутковато. Мистическая подводная река на дне океана. Если вам нужен был повод, чтобы начать заниматься дайвингом, то считайте, что теперь он у вас есть. В Мексике, на полуострове Юкатан, есть скрытая подводная река под названием Анхелита – Маленький Ангел. До нее можно добраться, только погрузившись с аквалангом. Как же такое возможно? Это уникальное явление образовалось вследствие разрушения древней пещеры. Пласт горы обрушился и открыл доступ к грунтовой пресной воде пресную воду понемногу поступает соленая, и на глубине в 30 метров возникает химическая реакция с выделением сероводорода. Он выглядит как облако или туман, который стелится по дну. Водолазы могут плавать прямо сквозь это облако, которое удивительным образом напоминает реку. Еще больше сходства добавляют деревья и опавшие листья. Иллюзорный подводный водопад около Маврики. Подводные водопады – это аномальное уникальное явление природы. Причиной возникновения этого удивительного чуда являются неровное морское дно и морская вода неравномерной плотности со значительно различающейся температурой соседних участков, в которой содержатся различные соли. Иллюзорный водопад находится в Индийском океане, у берегов полуострова Леморн-Брабан. Если смотреть с высоты птичьего полета, вырисовывается картина настоящего подводного водопада. Создается видимость того, что океан уходит в непонятные глубины и струится, как водопад на горной реке. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.